привет дорогие друзья снова карпит Car карт и наконец-то следующий выпуск мы получили в предыдущем выпуске она ну, напомните ребят кто помнит что мы получили мы получили костыль, открыли наконец-то его и сейчас мы его испробуем ну в принципе как я и обещал слово-то свое надо сдерживать сейчас мы проверим как же костыль себя ведет в реальном в реальном действии как же оно, оно все это происходит сейчас и посмотрим из улучшалок из улучшалок то есть вспомнить что бы у него есть а только жизни по моему я ему на одну ну, броню добавил и все а так в принципе все так как давно и есть изначально вот и посмотрим как он будет вести пока он свое ведет как-то не уверен какая трасса интересная еду первый раз и поэтому просто еще пока не знаю все для меня, новый косты, новый, кастырь, новый. Ух, ты, ух ты и такое бывает ребят, я не знаю ой, ой, ой, держите. Дело... нет, не выехали у кого еще такое было, я не знаю, напишите в комментариях у меня было, ну, сто раз там, и у меня было один раз или вообще, у меня ни разу не было, вообще, у меня первый раз такое чтобы так вверх ногами упасть ну, наши шипы падали а вот, что так застрять, ну, первый раз. Ничего, нужно все-таки его проверить. Давайте сначала запустимся и посмотрим, что же у нас из этого получится. На что у нас Катрик способен. Я думаю, если его хорошо прокачать, он, в принципе, будет хорошей машиной. Я видел у других ребят на канале, он так уже и страшно выглядит, с такой металлической челюстью с рогами ну я думаю в ближайшее время и я и сам вам покажу как он выглядит проскаченным а если не покажу то я не знаю, пишите мне что, там ты брехунчик Или, в комментариях а если покажу то обязательно рассказывайте про наше видео своим друзьям ребятам делитесь нажимайте на колокольчик ну и естественно не забываем подписываться на канал Пальчик вверх Само собой, я даже и вспоминать, наверное, не хотел про это. Ну, как-то вспомнить. В общем, собираем кристаллики. Давай, газу-газу-газу. Ух, как об нас, видели? Джип разбился сзади. Бомба. Ух ты, вот она моя. Ух ты, пролетели, видели? Класс, вообще. На нас даже клетка не попала. Я вообще в шоке. Он какой-то... Сначала был невезучий, а сейчас очень фартовая машинка. Да, гоняй? Автобус ездит, давай, оп, ням-ням, Автобусы как-то ездят очень-очень-очень быстро, не для меня. Но косвенно, ух ты, Давай перекрыть О, мы толкнули машину, а военная машина толкнула. Ладно. Класс вообще такой круговорот толчков. Вот, и полетели. Ну, летает он хорошо. Танк. У... Это из заморозки так его уничтожило? И я так и не понял, что это было. Там был выстрел какой-то. У нас, ну, из -за пунктов, заморозка. Ой, попали в клетку. Давай, давай, давай, давай, давай. Кусок, кусок, кусок, кусок. А, Клетку зубы какие у тебя... Фух, 52 секунды у нас оставалась. Ну, успели, слава богу. Слава богу, ребята, кто за нас болел. Опять машины Машины А, и джип обратно тогда ситуация. Мы толкнули обычную машинку, а за нами джип. класс вообще, как-то прикольно так получается. И БТР, вообще, видели обратно Я не пойму, что то происходит. От мороза они то ли взрываются, то ли... Ну, в общем, они взрываются. О, костыль прошел, почти три счета. Ну, ребят, что я могу сказать? Пальчики вверх, подписываемся на наш канал, смотрим новые выпуски. Всем пока, пока.